Две ноты. Да, и вот такую штучку. Как слышно было? Нормально? Довольно. Привет, в этом видео я хочу познакомить тебя с теми людьми, которые принимали участие в записи хора. Тот же самый ритм. В объятиях твоих ты правильно спел. В объятиях твоих полны любви. И мы не одни, мы не одни. Создавая этот альбом, я сразу же слышал его в концепции хора. Не во всех песнях, конечно, потому что мне хотелось передать какую-то величественность, семейность, о том, что хоть мы все разные, но внутри мы все похожи. Это главная мысль идеологии вообще всего этого альбома. Как всегда, ну, это какое-то такое невероятное чувство, очень приятно. Ну, как мне кажется, прошлый альбом был немножко разбросан. В этом альбоме есть одна общая идея, которая объединяет все песни. Ну, и вообще классно просто рядом записывать такие красивые песни. Мы не одни, мы не одни, мы спасены от этих ручей. Мы не одни, мы не одни. Это классно и весело на самом деле быть частью каких-то песен. Но мне кажется, что одна из таких значимых песен в альбоме ⁇ это песня, где произносятся слова ⁇ Агапа в нас ⁇ что в переводе ⁇ высшая безусловная любовь ⁇ И это то, о чем мне очень хотелось рассказать и передать. И вот эта часть песни. Что ты испытала? Попытайся вспомнить, когда вообще записывалась, вспомнить песни, если ты их забыла. Слушай, ну для меня вообще встреча с тобой была очень такая, как это сказать, касающаяся сердца, потому что а, те, как, те песни, которые ты включал, они прям мне, знаешь, в самое сердце западали. Вот слова. Слышишь, я не один, я не один. Okay. У нас будет немного по-другому. В конце будет мы не одни. Вообще, у меня прямо с жаром таким. Это кайф. Yes. Во-первых, потому что мне очень зашел этот, э, в конце. Один из последних моментов, когда ты так интересно просто ражировку придумал. От бит, который был, да? С этими же ребятами все началось как раз-таки. Я приехал в Краснодар к своему а, прекрасному другу Руслану. В общем, перемещаемся два года назад. Какой-то был месяц июнь, по-моему, когда я к тебе приезжал. И знаешь, я к тебе как только увидел, я сразу ощутил. Вот ты атмосферу какую-то особенную принес. Но насколько... Ты влюблен в музыку, и насколько музыка влюблена в тебя, что ты пошел настолько глубин, глубоко в свое сердце, что у меня такой трепет появился, я реально я заплакал. Моя самая любимая песня, наверное, это любовь, когда люди мы, потому что у нее очень глубокий посыл. И мне кажется, это как раз таки то, чего сейчас не хватает многим людям, да? потому что там поется про то, что в нас живет любовь, что мы одна большая семья. Также есть еще песня «Я в этом мире свет», и здесь я хочу провозгласить, что каждый из нас, он так или иначе особенный, и он может являть свет в свою жизнь, в свою сферу, в свою семью. Я так понял, посыл в основном в том, что в каждом из нас есть любовь, которая заставляет нас сиять, и мы, соответственно, таким способом оставляем след. У какой-то из песен величественные какие-то мотивы, у mm -hmm. какой-то из песен более, не знаю, мягкие, и это все очень, очень интересно. Мелодия тоже очень важна для нас. К сожалению, не все э, смогли записаться в этом видео, кто-то просто не хотел, стеснялся, с кем-то я не успел. Но в любом случае, еще раз говорю, вам большое спасибо. Ну и на этом все. Большое спасибо, что досмотрел это до конца. Ждем альбом 24 февраля. Эти два с половиной года прошли не зря. Этот альбом я очень-очень долго ждал и надеюсь, что он тебе понравится.